Утром 22 марта ВСУ атаковали из ПТРК конкурс «Российский катер «Раптор», который блокировал Мариуполь с моря. Несмотря на попадания, катер остался на плаву и был направлен на ремонт в Ейск. Ранения получили двое моряков. <звы> Тревожная обстановка наблюдается в Одессе. На одесских пляжах периодически взрываются мины, которые в ВСУ поставили для отражения российского морского десанта. Также существует угроза для всех судов, которые ходят в Черном море, так как плавающие мины курсируют вдоль побережья за пределами морских границ Украины. Однако мины постановки не всегда проходят безнаказанно для украинского морского флота. Так, ночью 22 марта фрегат Адмирал Макаров зенитная зенитной ракетой нанес удар по военному судну Украины, которое ставило мины в районе поселка Ильичевск, находящегося в 30 км к югу от Одессы. Удар был сильным, но не смертельным, и украинское судно на полном ходу выбросилось на берег.